Всем привет дорогие друзья! У нас Binance проводит новый конкурс Его пул составляет 1,8 миллиона долларов Где можно выиграть токены и карточкой NFT Их можно продать и вывести прибыль В самом начале, хотел бы извиниться Произошел какой-то сбой С моей реферальной ссылкой в телеграм канале Сам я проверял эту ссылку Переходил на сайт, здесь выбирал войти Авторизовывался и попадал на страницу розыгрыша у многих вела ссылка куда-то не туда. Не знаю почему. Сейчас я все исправил. И ссылки работают как надо. Просто я не знал. У меня все работало как часы. Открывались нужные страницы. Итак, насчет этого розыгрыша. Для начала переключите язык, если у кого на английском. Теперь. Здесь перечень заданий. Вы можете пригласить друзей, у которых еще нет аккаунта, и получить два спина. Нажмите начать, возьмите реферальную ссылку, позвоните другу, попросите его зарегистрироваться. После того, как он зарегистрируется, я не знаю, нужно ли будет ему проходить кис, но вы будете на связи. Так что узнаете, что он делал, какие действия. Потом обновляйте страницу. И вот здесь вот под вот этим вот квадратом. Будет написано Количество спинов Следующее задание Сразу скажу, что есть и Бесплатное получение спина Дождитесь Это торговля То есть совершить объемы Вот этой монеты Купить, продать Вот эту сумму токенов Не обязательно все за один раз А там совершить 5-10 сделок 20 необходимости главное чтобы вы купили продали 6600 монет или 200 монет DEX скорее всего цена дорогая нажимаете начать вам откроется страница для торговли спотовой обратите внимание здесь есть пары спотовой торговли и, по моему маржинальная что ли не советую вам торговать если вы не разбираетесь в трейдинге Иначе можно слить свой депозит. Так что вот эти вот пропускайте и торгуйте спотовые Здесь много монет за торговлю, которыми вы получаете сразу два спина. И один спин за обычный пост. Размещайте свою реферальную ссылку в Telegram, Facebook, VK. Ленки Эти две корейские, по-моему, биржи или китайские. Любую сеть нажимайте значок, размещайте пост, заходите сюда, обновляете страницу. У вас будет спин. Активна кнопка Go. Кликаете. Пойдет бегунок, выбирается квадрат с вашим призом. Мне выпал облом. Спасибо. Данная акция проходит 7 дней сегодняшнего дня. Каждые 24 часа вам доступен один спин на халяву. Размещайте снова пост или твит. Получаете спин и испытывайте удачу. Есть уже те, кто выигрывал реальные монеты, продавали и выводили прибыль. И вот эти вот задания я так понял, доступны каждый день. Если сегодня наторговали объем определенных монет, то завтра у вас список обновляется и можете торговать по новой. По бинансу это все. Ссылки в описании. У кого нет аккаунта, проходите регистрацию. Это первая ссылка. Вторая ссылка на вот эту страницу с розыгрышем. И бесплатная карточка NFT. Для начала вам понадобится настроить сеть Matic MyNet. Данные для этой сети, у кого она не настроена, в описании под видео. Выбирайте пользовательский RPC, вводите данные и включайте сеть Matic. Дальше переходите на вот этот сайт, нажимаете Climb, откроется задание, размещаете твит. Ссылку на него копируйте, вставляете здесь форму, нажимаете кнопку подтвердить, вот такого цвета будет. Ну а дальше получена карточка. Вот моя, до сих пор вот светится. Когда продать, где продать, я еще не знаю. А когда будет известно, я вам сообщу. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать поищения при выходе моих новых видео. Снимаю я ежедневно, почти как раз в день. Будьте в курсе. Всем пока.